Здравствуйте все! Сегодня я покажу, как можно пройти в мастер моде без всяких проблем пожирателя миров. Тактику придумал я, я этим горжусь, что 18 лет я добился такого, ну, таких высот. Придумал тактику на пожирателя, которая, в принципе, не требует от тебя какой-то сильной прокачки. Я прохожу своим персонажем, потому что, ну, реально забарно создавать нового перса. Просто пройду своим, но суть проста. Вы можете пройти, я вот лично сам проходил, 240 хп, примерно платиновая броня и парочка аксессуаров, любых аксессуаров. Но я думаю, вы уже будете проходить... С подготовкой намного лучше, чем моя Естественно, пройти можно С каким-то мечом который бью, Которым можно бить под себя Желательно, чтобы он проходил через всего червя Заделаем дыру сейчас, попробуем еще раз Но суть вы уже поняли, я так понимаю, да? То есть здесь не используется Никаких багов Типа неуязвимости у маунта Когда ты прыгаешь Здесь нет неуязвимости Здесь вы просто не даете червью. ну первоначально я пытался Пройти червя с помощью обычных тактик но меня убивало очень быстро то, что вылетает у него из глаз, который находится по всей его поверхности. И я подумал, как себя обезопасить от этих вот выстрелов. Единственное, что мне пришло в голову, это построить вот такой вот туннель. То есть, глаз сам, ой, сам червь меня будет дамажить, но его вот эти вот стреляющие элементы, они не будут никаку, никаким образом меня касаться. Поэтому и возникла вот такая вот идея. Но давайте я наконец-то покажу, как она работает. Смотрите, я даже использую зельку, которая восстанавливает 50 единиц здоровья. Начинаю примерно с 200, 60, 70, 80, 90, 200, короче, 300 хп у меня сейчас, 300 хп примерно, вот, ну, я думаю, можно пройти. Смотрите, видите, где тут, а, подождите, я неузвим, да, получается, по мне не проходит урон, нет, проходит урон, проходит еще как проходит, но в принципе можно так убивать спокойно босса, поэтому юзайте тактику, следующий видос я пробую выпустить по прохождению, а может быть и как раз по именно прохождению какого-то отдельного босса, потому что я посмотрел на англоязычном ютубе, такой, ну всем известный ютубер Джонни, он снимает прохождение боссов отдельных, и у него хорошо заходит, потому что реально некоторые люди не могут просто в мастер моде пройти, как и я, в принципе. Я вот, например, скелетрона пройти пока не могу. Пчелу тоже не получается. Вот, но сейчас мне выпал метеорит, короче, сегодня попробую снять видоса и выпустить даже, может быть, сегодня. Ну, вот она тактика. Давайте просто посмотрим, что это не случайность. Сейчас откроем его мешок, и я убью еще раз. Ну, чтобы вы понимали, что типа это не, не разовая попытка, мне просто повезло, нет. Она реально стопроцентно всегда работает Если вот только он не выпрыгнет у тебя Через один блок персонажа Или вообще сквозь все блоки В этом может быть проблема Давайте очистим инвентарь и вскроем наконец-то мешок Я даже не знаю, что мне убрать Кстати, я брался за крафт в Грани ночи И потом понял, что это меч ерунда В принципе, крафтить его бесполезно Вот Аксессуары мои видите, да Там двое сапог, щит к тульху Амулет, когти и шарик. В общем-то ничего интересного. Зачар там разный. Типа атака, скорость, крит, какая-то еще фигня. Ну, в общем, ерунда. Защита вроде бы. Хотя. Урона он мне маловато наносит, да. Я даже не знаю, с чем это связано. Типа, если вы попробуете.. У меня надета броня. Вольфрамовая, да Вольфрамовая броня Вот, я не знаю, почему так мало урона, реально Меньше, чем в Эксперте Странно даже Аксессуары не зачарены на full броню То есть это не из-за них Я не знаю, почему так Хотя, вот моментами урон проходит сильный То есть Вот, вот сейчас, например Тупо по два сердечка за одну тычку, это много Даже при Учете того, что я в броне Я не знаю, когда оказывается, что это Эксперт мод Ой, мастер-мод. Не знаю. Но я думаю, вы поверите. И в принципе, она... Я сами попробуйте, она сработает. Но я думаю, кто же не прошел сейчас пожиратель, да. Кто его не прошел, все прошли. Но видео надо сделать, потому что на ютубе нет. Вдруг кого-то не получается. Вот так вот. Осталось чуть-чуть. Вскроем мешочек. И посмотрим, что там выпадет. Маунт, кстати, очень сильно дамажит. Но плюс я еще стреляю с акулы. Постоянно тоже большой урон. ДПС ну акулы высокие довольно-таки Давай быстрее рассыпайся Прекрасно Итак, скрываем Ну, в принципе, там ничего интересного Всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока